Бисмиллах. Алхадуляляхи рахим. Сначала мы будем проходить несколько моментов важных. рахмани рахим. И алям. Знай. Рахима к Аллаху. Да тебя Аллах аннаху яджиб. Аннаху Яджибу, то, что является обязательным от слова «ваджб». Алейна, на всех нас. Алейна, таллуму, арбай, масаиля. Арбай, таллуму, арбаи масаиля. Масаиля. Изучение четырех вещей, четырех вопросов. То есть «масаля» масаиль. Масаиль. Здесь на фатху заканчивается, потому что здесь уже гайр арбай маса иля маса иля он должен был быть сказкой, но аль уля первое аль ильму это аль знание первое знание первый вопрос это знание смотрите на первом месте всегда знание лагуа а что такое знание когда вас спросят что такое знание и что это? Что, что за знание мы должны изучать? Знание инженерии, знание э, врачевания, знание э, космоса или еще что-то нет, говорит знание здесь имеется в душариатская маарифатуллахи. Это говорит изучение Аллаха, познание Аллаха. Познание Аллаха. Всеми его качествами, сифаты, имена, атрибуты. У амарифатунаби затем следующее познание его пророка салляллаху алейхи вассалляма. Второе это познание пророка салляллаху алейхи васалям, То есть это сира. Уже здесь сира идет. У амарифатудини лислями биль адильляти и познание религии ислам амарифатудини лислями биль адильляти на основании далилий, далиль, адильля, доводы на основании доводов. То есть, Ильм, здесь вот первое, то, что нам ваджб каждому мусульманину изучать, это Ильм, знание, а это познание Всевышнего Аллаха, познание его пророка, и познание религии ислама на основании далили из Курана и Сунны. Значит, из Курана и Сунны мы должны это все будем, далили изучать, и надо будет их потом учить наизусть. То есть здесь шейх приводит на каждое слово, далиль будет приводить. Из Курана и сунны. Из Курана и сунны. Вот. И мы будем изучать, значит, Маарифа это изучение. Ас-Санья, второй вопрос, хорошо. Первый вопрос мы поняли. Аильм. Второе, что же нужно делать? аль амалю бихи. аль амалю бихи. Амаль это дела. В соответствии с ним, сознанием, в соответствии сознанием аль амалю бихи. Понятно, да? аль амаль То есть. Да, вместе с этими знаниями делать дела. Да? То есть ты взял, потом делаешь дело. Ты взял, что-то говоришь. Ты взял знание, на основании знаний у тебя должны быть дела, слова твои, убеждения на основании знаний, в первую очередь. Дальше третье. Отдавату или Призыв или Возвращается куда, интересно? Или К Эльму. Призывать к нему, призывать к требованию знания, призывать к айльму, к познанию Всевышнего Аллаха, к познанию его пророка, Асалям, познанию религии, ислама. И все это на основании далили, Не на основании, э, там, мама сказала, папа сказал, или бабушка сказала. Нет, на основании долили, запомните. А давату, дава – это призыв. Дава – это призыв. Третий. Масайль – это тоже. То есть ты узнал. Ты живёшь с этим, дальше ты призывать должен. И тем самым закрепляется у тебя знание. И тем самым ты сам начинаешь больше амаль делать. И четвёртое а Сабр проявлять. Четвёртое араби ату ар-раби'ату ас-сабру адафи. л Ас-сабру – это проявлять сабр. Терпение на ада. Ада – это вот эти все неприятности – трудности, кто-то тебе будет э, колоть, кто-то тебе будет причинять вред. На этом пути, на этом пути ты должен терпеть. То есть на пути требования знаний у тебя должен быть собор. На пути э, выполнения э, дел в соответствии с этим знанием ты должен терпеть. На пути призыва ты должен терпеть. Вообще везде, везде, во всех случаях ты должен терпеть. Вот Далилю. И вот на все эти четыре вещи, на все четыре вот этих вопроса, которые ваджбам являются каждому из нас изучать, Далиль есть. И Далиль он взял, э, шейх, Шейху Лислям -ли взял из Кур'ана и потом приводит еще Далиль в некоторых местах из хадисов. Значит, первый Далил «Каулиху Та'аля, слова Всевышнего Аллаха Субханава Та'аля, бисмилляхи рахмани рахим, валь асри, клянусь временем». Я клянусь времени. Вау, это у нас что? харфу хасам Из Махфуда, да, хафт, хуруфу хафт И там было у нас ва-хуруфу-ль-Касаме, ва аль-вау, ватау. Значит, после него придет имя, она будет в состоянии хафт, на заканчивается заканчиваться. Это клятвенное, значит, это клятвенное. Валь-асри, ват-тини ваззайтуни, да, это все клятвенные клятвины идут ваннаджми, и значит, это клянусь, я клянусь временем, Аллах Субхану клянется временем, смотрите, во-первых, он поклялся, во-первых, клятва идет, дальше идет второй ад, инна линсан аля фи инна это сестры инна, это навасып, да, мы проходили, это навасып, инна линсан, значит, после него, после инна придет Инна, во-первых, это Харфу Таукит, то есть Таукит усиление. Усиливает. То есть по, поистине. поистине. Алинсан это Исму-инна, и он будет заканчиваться на фатху, потому что это Исм-инна. Он будет Исм-инна. Лафи Хусрин. Лафи Хусрин. В. Смотрите, инна Линсана – Поистине человек. Род человеческий. Весь. Алинсан здесь имеет в виду весь род человеческий. Весь род человеческий. Все сыновья Адама. Ля Лям – это усиление. Опять усиление. Ля фи. фи в хуруфу хофт. Хусрин. Это джар да, идет. Фи хусрин – это джар -маджрур". Заканчивается на кастром. Из-за фи. Ля фи хусрин. Получается, что говорит. Во-первых, клятва впереди. Я клянусь временем. Потом говорит Аллах поистине, потом весь род человеческий, потом еще одно усиление лям стоит ля фи. непременно обязательно будет в убытке. Смотрите как клятва потом инна и потом лям три усиливающих фактора. Можно было сказать просто алинсан алинсану фихусрин человек в убытке. Но Аллах, Субхану здесь сказал Валя Асри», потом «Инна» и потом «Лям» добавил. Три усиливающих фактора. Вот это я буду спрашивать, где есть здесь три усиливающих фактора, усиления. И потом говорит «Илля». То есть мы поняли, что все люди, весь род человеческий в убытке. За исключением. Это у нас да, мы проходили «Мустасна». «Мустасна би «Илля», «Вагайру», «Васиваз», «Васава», «Васува». Вот «Илля», ага, здесь есть исключение «Истисна», «Истисна», «Истисна», «Исключение». Кроме кого? «Аллявина», кроме тех, которые «Аману», первое. Это вот это «Аману» слово, это «Далиль» на первой «Масаля», который Ваджиб нам знать, Аилим. «Аману», «Уверовали». А уверовать, когда ты, ты можешь уверовать, когда у тебя будет что? Аилим! У тебя должен быть аилим в первую очередь. Иман начинает расти, и подниматься, и мы верим. Когда через Ильм, первое, значит, это Ильм. У с салихат» — это далиль на что? «Аамилю салихат» — творили добрые дела. «Ваамилю с салихати» — это далиль на второй вопрос. «Аль-Амалубихи» — где шейх сказал «Аль-Амалубихи». Дела в соответствии с ним, значит «Ваамилю с салихат» — это далиль на... Второй вопрос. Дальше говорит, «Ва тавасау бель «Заповедовали друг другу». «Тавасау» – это вот «я тебе, ты мне». Друг другу мы «васыяд» делаем. Понятно, да? Это «васыяд». Что такое «васыяд»? Наставление друг другу делаем. Друг другу наставляем на истину. «Бель хакки». «Джар маджру». А салихат у нас, что это? Джаммуаннас салим. И он будет в состоянии насба на кясру заканчиваться, да? Состояние насба на кясру. Дальше, у Алласа это хатка, это что? На какой вопрос? На дава. На дава. Призывать. Призывать, вот наставлять друг друга. К истине. Друг друга побуждать к истине. И у Алласа сабри. И заповедали друг другу терпеть вот авасау и они то есть они друг другу заповедовали проявлять терпение терпи терпи терпи в любом случае терпи тяжело денег нету кушать нету терпи терпи ради аллаха терпи дава делай терпи сабр делать сабр и إِلَّ وَتَوَصْحُ وَتَوَصْحُ Здесь все четыре маратиба, вот эти четыре стадии, которые ваджибам является изучать. Сура аль -Аср. Дальше имам Шафии сказал, «Ко имаму Шафи, Имаму Шафии, Мухаммад б. Идриса, Шафи Алимун Джалиль, Рахима Хулаху да помилует его Аллах, Субханава Та'аля. Он что сказал? Похоронен он в городе Каир. Похоронен в городе Каир вместе с, с имамом Лейс. Имам Лейс, они вместе друг, рядом, рядом их могилы, лежат рядом. Ля ума анзал Аллаху", Если бы не, не спасал Аллах, Субханава Та'аля, Худжатан, Худжатан, Аля Халькихи, своим, своим творением, Алля халькаи своим творениям, илля сурата, кроме как только вот эту суру, лякафатхун говорит. то есть лям здесь усиление, то им бы этого непременно бы хватило. Этого бы им хватило. Если бы Аллах атаку, вместо всего не спаслал бы только вот эту суру, суру а ее бы хватило бы уже всему человечеству. Вахала аль бухари». Дальше. Имам Бухари, Тааля. Да, он что говорит? Он в своем сборнике, Баб назвал целый Баб, раздел. В своем сборнике, Сахихаль-Бухари, он сказал, Баб, целый раздел. Аль-Хильму Каблбль Кавли Знание прежде слова и дела. Прежде чем что-то сказать, у тебя должно быть знание. Прежде чем что-то сделать, у тебя должно быть знание. И знай. И привел он, Далилем, слова Всевышнего Аллаха тоже, где Аллах сразу сказал, знай. Смотрите, как они вытаскивают, откуда все это вытаскивают они, ученые. И знай же, приказ, фиалю амур и алям. Мач, э, мачзумун, да? Насукум. Фа – это и. И знай же, и знай же, аннагу, в поистине, что ля иляха илля Аллах, что нет божества достойного поклонения, кроме Всевышнего Аллаха. Уастагфир ли дамбика То есть сначала ты должен узнать, что нет никого достойного поклонения, кроме Аллаха. Потом ты должен делать истихфар. А это уже амаль а это уже Амаль Беллисан» да, дела языком. То есть сначала ты должен узнать, а потом ты должен выполнять. Лидамбика, фастагфер Лидамбика, Замбик, Лидамбика, Джарма Джурур, Лидамби, Лидамби. Почему Бас Касры? Потому что Лям пришла впереди. Минхуруфель Хабды. А «ка» – это у нас этот mm -hmm. уже да Дамиру Мутасеран Мудовоналяги, да? Лидамбика, за за твои грехи. За твои грифы, что ты делать должен? У Истихфар. Это приказ. Это приказ. Это что приказ? Фиаль амр. У он без сукун, да? Сукун у него есть. Маджзум он и у него признаком, его Джазма будет сукун. Фабада абил гильми кабл ал каули Фабада а и он начал именно с рильма прежде чем слово и дело, прежде чем слово и дело. Значит, у нас приказ, в первую очередь, слова. Э, прежде чем слово или какое-то дело ты должен сделать или сказать, или что-то быть э, уверенным, э, убежденность, у тебя должно быть аэлем. аэлем. Это вот эти вот три масаиля, э, четыре масаиля. это вот первый блок называется, первый блок. إعلام رحمك الله أنه يجب علينا تعلم معربة مسائل الأولى على العلم وهو معرفة الله ومعرفة نبيه ومعرفة دين الإسلام بل أدلة الثانية العمل به الثالثة الدعوة إله الرابعة الصبر على الأذى فيه والدليل قوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصل بالحق وتواصل بالصبر это первый блок, который ваджи является знать каждому. Из нас есть есть какие-то непонятные вещи есть не, какие-то непонятные слова если есть что-то непонятное надо сразу разобрать понятно да так хорошо хорошо дальше и алям рахима колла знай да помилует тебя аллах да помилуй тебя аллах это вот что в первом в, в первом блоке э, шейху леслям делают за тебя дуа то есть за тебя, за меня, за всех, кто слушает, и, э, и, все, и те, кто читает эту книгу, это послание, он делает за нас всех дуа, сделал. Вашаллах, ваш Аллах, Машалла. да помилует всех вас, Аллах. Аннаху, Аннаху, поистине, что яджибу, опять яджиб, что такое яджиб? Вот у нас приходило. А? Яджибу мудари Яджибу Фиаль-Мудари, как переводится? Уважу вам um, wajib. является тебе аля куле мусульм аля куле мусульм для всех для, для, всех, мусульман. для каждого мусульмана аля куле джарма джурур да джарма джурур куле мусульмин и мусульманки мусульманину каждому и мусульманки каждому мусульманину и мусульманке таалму هذه الثلاثي مسائل изучение изучении талну мухавии, аль-масаиля. Теперь уже изучение вот этих трех вопросов. Сначала мы проходили четыре вопроса Ваджибам, сейчас еще три каких-то вопроса. И говорит, что валя амалю и жить в соответствии с этими тремя вопросами. Жить должно быть. Амаль, мы должны делать поступки. Первый вопрос, давайте смотреть. Аль-уля. Первый масаля. Аль-Уля, первый масаля. Анна Аллаха халякана, она. Смотрите, то, что поистине Аллах. Анна Аллаха, Аллаха. Почему на Фатху заканчивается, аля -ля"? Потому что Анна пришла впереди. Да? Это Исму Анна. Халяхана. Нас, что сделал? Халяка. Халяка, это создавать. Создал нас. Варазакана. И дал нам Ризы. ризык пропитания нас создал и нас пропитал. Уалям я трук на... я трук на... Не оставил нас. Он не оставил нас просто так. Гамаля". Гамаля. просто так. То есть он нас не оставил. Лям, это из Маджзуматов, да? То есть после него приводит приходит Фиоанмударья. Лям я трук на... Лям я трук на... Он нас не оставил просто так. Не оставил нас просто так Всевышний Аллах на этой земле. Живите, как хотите, как скотина, как кошки, как собаки, как куры, там, птицы. Нет, кто куда хочу, туда и, так и живу. Нет, он нас создал, он нам дает ризок, и он нас просто так не оставил на этой земле. Живите, а потом я вас судный день буду, с вас еще потом вас судить буду. Нет, однако Аллах, что говорит? Баль, однако. Баль Арсаля Илейна и Илейна К нам К нам Ко всем нам Арсаля Что такое Арсаля? Послал Всевышний Аллах Субана Тали кого? Мафульбихи Расуля Расулян расу да? Посланника Он к нам послал Посланника Зачем? Для чего? Для того чтобы мы ему делали итаат» подчинились, послушались и последовались за ним. Фаман ато агу, и тот, кто ему и таат сделал, ато агу, гу на Расуль возвращает, да, мир, ато и тот, кто ему подчинился, кто за ним последовал, кто прислушался, да халя аль джанната, смотрите, да халя аль джанната, зашел в рай. Вамен асаху, асаху это уже обратное слово. Атоаху это подчиняться, асаху это не, не подчиняться. подчиняться. Как евреи сказали, самяна ва асайна, да? Самяна асайна. мусульмане Сахабы сказали, что самяна ва атана. Самяна ва А эти самяна асайна. Евреи ослушались. А тот, кто ослушается его, дахаля аннара, Дахаля нара. Зайдет. В огонь. Хорошо. Далиль на это. Понятно. Далиль. Ковльху Та'аля. Доводом являются слова Всевышнего Аллаха. Инна. Смотрите. Поистине. Инна. Поистине. Инна. Что? Как переводится? Инна. инна. Нет. Мы. Мы. А если я хочу сказать я, поистине я? Инни. Инни. А инна? Это поистине я. Поистине, Ми. мы. Вот этот мы нахнул, это будет и сам именно так ведь? Да. Мансуб, он будет мансуб, потому что на Дальше, поистине мы Арсальна. смотрите, мы послали илайкум джармаджур, илайкум кого? Кого? К вам? Кого? Расулян, мафуль, кого? Пророка, посланника. Он кто? Шахид. Шахид, это тоже из массоватов. Свидетель. свидетель. Он является свидетелем. Описание а его, да? Он? он? Свидетель. Шахидан алейкум. За вас. Да. За вас или для вас. Он будет свидетелем за вас. Кама? Как? Смотрите. Как мы послали. Кама? Арсанна иля? Фирауна. Иля фирауна. Джар маджрур. Иля фирауна. Джар маджрур. Почему? А почему он маджруру на фатху? Почему он Маджурун на фатху? Иля жиджар? Да, это вайру мунсариф. мунсариф. Иля фирауна. Должно было быть иля фирауни. Но фираун – это не арабское слово, да? да? И поэтому она не принимает танвин и не будет кастры у него. А вместо кастры будет фатха. Иля фирауна. Расуля. Да. Смотрите, фирауна. Как мы послали к фараону? Кого? Посланника. Расуля. Мафольбиги, правильно. То есть поистине мы послали к вам посланника, свидетельствующего за вас, так же как мы посылали к фараону посланника. Понятная фраза, да? Понятная. Нет. Дальше говорит Аллах СубханаЛа говорит: "Фааса, фаи, да? И, он... И аса, аса". Евреи говорят же асайна, не, не подчинился, а слушался. Кто? Фирауну. фирауну это будет файл. Фасо, асо это фиаль мады. Э, он что? У нас Фасо, фиаль мады. и он ман, э, Мансубун, но у него мы не видим, да, потому что там в конце больная буква есть, да. Фасо фирауну! Это э, файл. Кто именно? Фираун. Кого? Ар-Расуля. Ар Смотрите. Смотрите, в первом Аяте, который мы читали, поистине мы послали к вам посланника. Шахидан алейкум камар сална и Афирауна Расуля. Как мы послали к фараону Расуля. Расуль здесь без Алифляма в неопределённом состоянии. А вот дальше идет следующий аят. Фаасуа фирауну ар-Расуля. Уже в определенном. Значит, Алифлям – это указание на то, что впереди мы про кого-то уже говорили. Про... про какого Расуля мы говорим? Про Мусу, алейкум. Тот, который был послан к фирауну. И Аллах его, видите, через Алифлям обозначил. Он его не стал говорить, кто, кого, а он сразу сказал, Ар-Расуль, в определенном состоянии поставил, и, пос... и ослушался фараон этого посланника, этого посланника. Фахаднаху. Фа фа Фахаднаху. И мы взяли его. Ахаднаху, схватили его. Смотрите, ахаднаху ахдан. Мы это проходили. Мы взяли его хваткой. Мы взяли его взятием, хваткой. Вабиля, вабиля, это мучительный. Ахазнаху, ахзав вабиля. Вабилян здесь будет что? Сифат. Сифат для ахзан. Смотрите, и мы его схватили мучительной схваткой. То есть, и ослушался фараон своего пророка, Мусу, и мы его схватили. Вот от это, вот из этих двух аятов шейх и сказал, что тот, кто подчинится пророку, кто за ним последует, он зашел в рай, а кто не, за, не последует, кто слушается, он зайдет в огонь. Вот оно. Так дальше. Первое, это мы поняли, блок. Знай, что Аллах -на нас создал, что Он нам дал пропитание, и что Он нас просто так не оставил на этой земле. И что он послал к нам посланника. И тот, кто ему подчинится, зайдет в рай. А тот, кто слушается, зайдет в огонь. И Далиль будет слова Всевышнего Аллаха Субтитры. И на арсална и Расуля. Шахидан алейкум. Кама арсална и фирауна Расуля. Фаа са фирауна Расуля. Ахаднаху, вабили, мы его схватили. Второе. Второе. Аса нету. Анна Аллаха Аллах субхану аталя, ля ярда, ля нафия, да? Ля нафия, не, не, недоволен, ля ярда, недоволен, недоволен, недоволен он, ай-юш это маздари ан-юшрака, да? Ан, после него приходит фиаль, он будет на фатху заканчиваться из мансубатов. Ан-Лян из Ан кай», помните, проходили Лямуль Кяй, Лямуль Чухот, Вахатта, Ва Айюшрака. Смотрите, ляярда айю широка, когда ему делают ширк. Маху с ним. Маху с ним. Ахадун. Кого-то. Или чего-то. Вот здесь переводится ахадун в неопределенное состояние накера. И впереди приходит ля. Когда если ля приходит в предложение, то тогда вот эта накера, она будет охватывать все и вся и всех. Значит, недоволен он, когда предаются товарищи наряду с ним что-то, кого-то. Понятно, да? Кого-то или что-то. Фи, тиги. В поклонении кому? Нет, фи, айбаада тиги. Поклонение кому? Кому? А? Это кому идет? На кого? А. На Аллаху, субханава В поклонении, в ибадате ему, субханава та'аля. И потом перечисляется. Не ангел приближенный. Пусть даже это ангел приближенный. Самый приближенный ангел какой? Ювриил, аляхи, У которого 600 крыльев. Самый приближенный ангел. Ему нельзя поклоняться. Ему не, не, нельзя взывать, ему нельзя к нему обращаться и просить о чем-то. мурсаль. И также ля мурсаль. Пророк мурсаль посланный. И не пророк посланный. Понятно, да? Ля, ля Пусть даже Аллах Субхану их приблизил к себе, да? То есть маляхун Мухарраб приближенный ангел, пророк посланный, он их любит. Аллах субхану им выделил отдельное место, однако Аллах супановатайля, смотрите, как в кашу шубугат говорится, что Аллах супановатайля недоволен, и здесь то же самое шейх сказал ля ярда. Однако он он ими доволен, Джибрилем доволен, да, Пророком Мухаммадом салляллаху доволен, но он недоволен, если кто-то из людей, из творений, будет к ним звать, хоть они и приближенные ангел Мукаррабун, приближенный, пророк посланный, но не надо к ним взывать. А что говорить тогда про других? Что говорить тогда про других, кроме как ангела в Джибрииля или пророка Мухаммада, салям, салям? что говорить про Али, про Хусейна, про Хасана, про Абубакра? А что тогда говорить про какие-то камни, про деревья, про каких-то махлюков и а? Финики. Финики. А что говорит про там Аулия? Кто-то говорит, вот Аулия, Аулия, Аулия. Здесь нельзя приближенным ангелам, приближенным ангелом и к самому посл... пророку еще посланному. И мы будем проходить, кто такой Набий, а кто такой Расуль. Там есть разница. Набий и Расуль. Вот Далилю Каулиута и Ислам Далилем будет опять. Смотрите, надо всегда привыкнуть, что всегда есть Далиль. Мат Далиль. Да, Маддалиль". И шейх сразу говорит: вот далил. И далилем является доводом слова Всевышнего Аллаха. Ва анна Массаджида. Исму Анна, да? Анна Масаджида, это Исму Анна. Кому? Лилляхи. Лилляхи. Только Аллаху. Поистине, Массаджид здесь переводится два варианта. Либо маски, либо место да, ну то это ты про одно говорил. То есть либо это место поклонения, Или, либо, либо органы поклонения, органами, которыми мы поклоняемся. Вот это лоб принадлежит только Аллаху, Значит, только Аллаху, смотрите, ванналь-массаджда лилляхи. Лилляхи. Только Ему одному. Только ему одному. Нельзя кланяться никому. Нельзя. Только Аллаху надо кланяться. Только Аллаху, субхану ты. Вот органы все эти. Только Всевышнему Аллаху Субхану. Мне не надо не кланяться никому ничего, никакому махлюку, ни тренеру, ни устазу, ни сенсею, ни своему Ля иляй Наллаху. Фаля та драу, фалята драу, смотрите, не делай дуа, приказ. Ля здесь нагия. Фаля та драу, не делайте дуа, и не взывайте, и не поклоняйтесь наряду с Аллахом, Ахада, Малахи, а? Опять. А видите, Ахада, состояние накира, и впереди, впереди пришло лянахия. лянахия это означает, что никого и ничего. Жук, мышка, обезьяна, корова, крест, Аиса, Мария, ангел, джибриль. Расуль, وسلم, никому и ни к чему. Ма Аллахи, наряду с Аллахом. То есть это означает, что только к одному Аллаху, субхану мы должны делать дуа. Дуа — это ибада, то есть поклоняться Всевышнему Аллаху, субхану Сура аль -Джин. Это второй блок мы взяли. И третий блок. Анна маната расуль Поистине, тот, кто подчинился. Тот, кто подчинился посланнику это означает во всем нужно подчиниться пророку мухаммаду саллиллаху алисалям смотрите ва хада это от слова талхи уединил аллаху в единобожии ля я джузу лягу ля я джузу ля я джуз то есть не разрешается не разрешается ему лягу ему муваляту муваляту что такое муваля? Это любить. Мувалят – это любить. Любить кого? Ман, муваляту ман. Видите, это муваляту ман, здесь мудоф, мудофилей, потому что, видите, муваляту без танвина, указание. видите? Муваляту ман любовь, – любовь того, кто ман хадда. Хадда – это враждует. Один из смыслов – враждует. Враждовать. Враждует с кем? Аллаха. Хадд Тот, кто сраж... сражается с Аллахом, враждует. Выступает против Аллаха. Понятно, да? И «расуля». Почему с Фатхой? Потому что впереди Аллах. На Фатху заканчивается. «Ва варасуляху. Атф тоже, он тоже будет. Тот, кто сражается с Аллахом и с Его посланником, ورسوله. смотрите, нельзя их любить. Те, которые ругают Аллаха Субхана те, которые выступают против Аллаха Субхана те, которые не подчинились Аллаху и Его посланнику, нельзя их любить. И дальше он говорит, валяу! Даже пусть что? Валяу, и даже пусть. Кяна, акраба Карибин! Кяна. Самый-самый-самый из близких. Акрабах Карибин. Акраба Карибин. Мудов Мудафилей, да? Нет, здесь. Акраба Карибин. Здесь Мудаф Мудафилей. Здесь у нас самый-самый близкий из родственников. Смотрите, самый близкий из родственников. Как во время Расул Аллах, саллилаху васлям, был. Дядя Ислам не принял, хотя он помогал как Исламу. Абуталип. Абуталип, он не принял Ислам. Он помогал, и Расуллиллах делал за него шафаат. И даже сахабы спросили, какое у него положение. Он говорит, по причине моего дуа, ему самое легкое наказание будет. За него делал дуа он. Но не смог его спасти. Не смогло ему помочь. Самое легкое, что он будет стоять на двух угольках Джаганнама, и у него мозги кипеть будут обутали дядя пророка смотрите у аля океана от пусть даже он самый близкий из родственников смотрите мы же выходи с вами проходили да? какая бы родословная не было какое бы положение у него не было оно его не приведет если его дела противоречат тому, с чем пришел. Да, ему не помогут его должность. И так же самое земля здесь, тем более. Кто-то говорит, я вот в Мекке на священной земле. Священная земля никому не делает святым, священным. Смотрите, теперь, вот опять. Какой далиль? Вот далилю каулигу таджиту. Ты не найдешь. Кауман. Такой, такой народ, который был, который верит в Аллаха. и мину на Который верит в Аллаха. Уалья умель ахири и верит в судный день, чтобы они, Ивадуна, любили, любили манхад Аллаху Расуляху, того, кто враждует с Аллахом и его посланником, валяукяну, даже если они будут Абаахум их отцами, Ау Абнаагум их детьми, Ау Ихван и их братьями, а Уаширатагу родственниками мулейман. Это те, которым Аллах Записал в сердцах их, запечатал иман, веру и он их еще Айеда аяда подкрепил берохем мингу от него рох дал от него и еще он их ведет в джаннат сады Таджри мин тахти галангар. Под которыми протекают реки. Халидина фига. Они там будут находиться. Халидина. Вечно. Рады Аллаху Ангу. Аллах доволен ими. Вараду ангум. И они довольны им. Уляйка. Хизбулла. Они есть партия Аллаха. Аля. Инна хизбалла. Поистине партия Аллаха. Гумуль. Мафляху. А истине, они преуспевшие. Они преуспевшие. И последний блок у нас остается. Матн, алюсулю саляса. Это вступление называется, да? У нас третий блок. И алям, знай, аршадок Аллаху летать. Да, наставит тебя Аллах спанаталя на подчинение ему. Анналь ханифията. Смотрите, ханифията. Это ханифия, что такое ханифия? ханифия. Это э, религия пророка Ибрахима, Ханиф, он был ханифом. Миллата, анналь ханифия, это миллата Ибрахима. Что ханифия? Религия пророка Ибрахима. Это анта будаллаху ахдагу. Ты поклоняться должен, должен делать рибадат только одному лишь Аллаху субханава та'аля. Анта Абуда. Ан Маздария после него, фиаль Мудари приходит на фатху. Смотрите, Анта Абуда. Аллаха. Аллаха. Мафол бихи. Лаузульджаляля. Вахдаху. Вот это Вахдаху. Одному ему. Только ему одному. Лаха заканчивается на фатху. Вахда заканчивается на фатху мухлеса лагут дин мухлеса лагут дин искренне ему в поклонении в религии искренность проявляет ихлас. Ихлас их вас блин дин ему религию искренне должно быть у обидали к би это харфуль смотрите бидали к джар маджру бидали и этим самым это самое Амар Аллаху приказал Аллах, Амар Аллаху, а лявзул джаляля файл, джамия анаси, ан джамия анаси, ан мудов мудафиляй, джамия джамия это нафул. Приказал, и вот так именно приказал Аллах Шупанатана всем людям, смотрите, всем людям. Что он приказал? что анна — это «Миллята Ибрагим». Поняли мы. Религия Ханифия — это религия Ибрагима, а это поклоняться только одному Аллаху и искренне э -э, в религии. Искренне в религии, служа ему в религии. И вот это приказано было всем людям. С этим приходили все пророки. у «И он их создал именно для этого». Аллах Субхану создал их именно для этого. Кола, опять Далиль, смотрите. Кола, как он сказал, Всевышний Аллах Субхану таля, «Ва джинна вал-инса, илля ли Смотрите. «Ва я ма не создал ма», это отрицание, «халакту, я создал кого? Аль джинна инса джинов и людей, мафул бихи». И отведут. Иля, кроме как только ли для того, чтобы они мне одному поклонялись. Ли я буду ни. Смотрите, там. Ли я буду ни. Одному мне. То есть ли ее.. Э, Тавсир там приходит и вахххеду ни. Вот дальше он приходит и говорит. Уамана я буду ни. А смысл слова я буду ни. Мне одному поклонялись. Мне одному делали айбадат. То есть, двоеточие, «ювахидуна» يوحيدون, или «ювахидуни». «Мне только делали таухид». «Мне одному, меня одного уединяли в именах, в качествах, в атрибутах, в, в рубуби, в улюхи, во всем, в «асмал-васифат». меня» – таухид. Это таухид. И дальше говорит. «Ва адаму ма амар и «И самое-самое-самое великое». То, что приказал Всевышний Аллах, Субханава это от Таухид. «Ва самое великое, ма на то, что приказал Аллах, беги, приказ сделал нам, это таухит. А что такое атаухид? Вахуа, а это? Ифрадуллахи бил Айбада». Вот это нужно запомнить, что такое Таухид. «Ва Хуа, Ифрадуллахи, Ифрадуллахи, мудов мудофилей» бель дати Уединение или единственность Аллаха. Ну так скажите. Единственность Аллаха в поклонении. Все. Единственность его во всем. Единственность и его нужно в поклонении уединять. Всевышнему Аллаха. Никому не нужно поклоняться другому помимо Аллаха. Это первое. То, что самое важное, самое великое, то, что приказала Аллах Спанатоля. А что самое великое того, что он запретил? А самое великое, то, что он запретил, нахуй. Нахуй, мы знаем, что это такое. Это запрет. Запрет идет уже. Нахуй. То, что он запретил, ангу его делать, это ширк. А ширку. Ширк нельзя. Все, ширк это многобожие. И что такое ширк? -да -а, а это да'ла призывать к друг, другому наряду с ним. Наряду с Аллахом. Призывать кому-то другому наряду с Аллахом. отдалилю, Опять Далиль, смотрите. Сразу приводит Далиль. Ваддалилю кауни таля -та И слова, доводом будут являться слова Всевышнего Аллаха. Ваа-Буду! Приказ идет, смотрите. И делайте айбадат, поклоняйтесь. Ваа-Буду! Амар! Фиал него Убрали, да? Убрали, ну. Аллаха! Нафол бихи! лявзуль бихи! Кому? Поклоняйтесь только одному Аллаха. Аллаху! Аллаху спанауталя! Валятушрику! Бихи! Шай! А. Смотрите, ля! Опять она отрицание. И в конце приходит имя в Накера. И не делайте ему ширк. Не делайте ширк. Ля-тушрику, ля-нагия. Смотрите, это ля-нагия. Она тоже делает из мачзуматов. Мы приходили это. Там тоже Нун ушел. Тушрику – это фиаль-мудори-мачзум. Его признаком джазма будет Нун убрали. Было тушрикуна. Ля-тушрикуу приказ не делайте ширк беги наряду с ним шай а шай а это означает ничего и никого потому что, потому что а ля впереди пришла она означает что это все охватывает шай а означает все все охватывает муравейчик э -э, там э -э, муха э -э, в общем никого и ничего никому и ничему нельзя поклоняться камню дереву Идолам, звездам, никому и ничему. Дальше. И последний у нас уже, да, блок. Пайда пил аляк. Малюсули талятату лати аляль инсани маарифатуга, когда тебе скажут, файда пил когда тебе скажут, малюсулю талятату, а что за три основы? Усуль, аслюн три основы. Ал-лати яджбу, который ваджба, является аляль инсани, человеку. Маарифатуха, познание их, Маарифатуха, скажи. Факуль, то скажи им. Это амр. Куль, скажи. Маарифатулабди, познание рабом. Маарифатулабди, мудов до филей. Раббаху, смотрите, Раббаху, своего Господа. Уадинаху своей религии. Уанабияху и своего. Пророка, Мухаммада, саллаху